Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете нам на почту, а также пишите в наших комментариях под нашими видео. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать Марк Анатольевич Соркин. Здравствуйте, Марк Анатольевич. Добрый день, Нина. Итак, у нас первый вопрос. Можно ли говорить об обретении власти патриотами коммунистами сегодня вне участия в движении какого-либо, обладающего реальной властью в стране? Ну, во-первых, будем говорить так, когда коммунисты приходят к власти, происходит смена общественно-экономической формации. То есть те силы, которые обладают на, властью, на сегодняшний день властью в стране, это враги коммунистов. Они будут бороться против них. О чем тогда может говорить? Коммунистов приводят к власти народные массы, восставшие против угнетения, против эксплуатации. В тех же реальных силах можно говорить. Потом слово «сочнятание патриоты-коммунисты», коммунист не может, быть, не может не быть патриотом своей страны, коммунистической родины. А разговоры о патриотическом движении – это не более, чем прикрытие национализма. Спасибо. Следующий вопрос. если среди большинства власть, придержащих в стране людей, людей действия, способных частично частичной хотя бы защите суверенитета России? У нас в стране власть обладает класс буржуазии. Он создал свой инструмент государство, Естественно, подобрал то чиновников, которые будут отстаивать интересы буржуазии а различные группы буржуазии, если могут договориться за счет своих народов, обязательно договорятся. Так что здесь вопрос очень неверно подставлен. Спасибо. Следующий вопрос. Могут ли, можете ли вы назвать хотя бы два-три человека современности, с которых нам надо брать пример, как с настоящих большевиков и объединяться под их авторитетом? я лично давно уже питаю определенное недоверие к различного рода авторитетам сегодняшнего дня. Человек должен обладать критическим умом и разбираться не в человеке, а в тех идеях, которые тот или иной человек излагает. И если ты разобрался в том, что он говорит, и если это тебе подходит, ты можешь стать с ним рядом и вести борьбу за те идеи, которые он излагает, не за человека а отдельно взятого. Если кому-то нужен гуру или сенсей, то это его личные проблемы. Спасибо. Следующий вопрос. Можно ли считать ленинский призыв в партию началом конца большевиков? Ведь в результате этого призыва пришли в партию карьеристы, шкурники и просто необразованные люди. Значит, э, ленинский призыв в партию прошел после смерти Ленина. И там, видите, был э, не призыв людей приходить в партию, там они сами шли. А если учесть, что это 24-й год, что еще страна не устоялась, что предстояло очень много работы, то, извините меня, э, шкурники туда тогда не шли. Потому что коммунистам мог было быть очень небезопасно, могли ее убить. А то, что приходили туда недостаточно образованные люди, ну что поделаешь. Только закончилась гражданская война 4 года как. Еще не успели подготовить своих образованных людей. Программа ликвидации безграмотности только-только начала работать. Ведь неважно то, что образован человек или не образован. Вопрос, хочет он стать образованным или не хочет, учиться он или нет. И не обязательно в каком-то конкретном учебном заведении. Он может учиться и самостоятельно. Поэтому здесь, будем говорить, ни о каком конце большевиков речи не идет. Наоборот, туда пришли люди, которые после смерти Ленина поняли, что они не могут находиться вне партии большевиков, что вместе с ней хотят идти и строить коммунизм. Спасибо. Следующий вопрос. Если, по сути, глава КПРФ-имитатор, а не коммунист, почему его не смещают? А если не могут сместить, можно ли такую партию считать коммунистической? Значит, эту партию коммунистической считать нельзя. Это партия капиталистическая, партия Российской Федерации. Она очень удобно устроилась во власти. У нее достаточно количество есть освобожденных работников на местах. Она имеет определенное количество мест в парламенте. Она имеет государственное финансирование. Ну какая она коммунистическая партия? А зачем смещать Тиму Зюганова, который, как говорится, все это им обеспечивает и пробивает постоянно? Зачем? Они что, заинтересованы в возрождении советской власти? Нет. Они же сами заявили о многоукладной экономике о, так сказать, сотрудничестве с разного рода религиями, То есть поощрение самых, как говорится, мракобесов, представляющих, как говорится, тот или иной религиозный культ. Поэтому кто его будет смещать? А коммунистическая партия она и не является. Следующий вопрос. Есть ли в КНДР социализм? И если есть, почему там власть передается по наследству? Если там есть социализм, если там нет социализма. Еще раз говорю. Там есть определенные вещи, которые носят определенный колорит. Ну, народ, который был в феодальном состоянии как говорится, он не воспринимает иного, кроме как некой сакральной власти, основанной на передаче, как говорится, власти от отца к сыну, от сына к уну. Является ли это страной социалистической? Видите ли, в чем дело? Вопрос заключается в том, что социалистической страной не было ни одна страна, потому что социализм – это не общественно-экономическая формация. Это переходный путь. То, что они стоят на социалистическом пути, как говорится, перехода в коммунизм, это однозначно. Но сейчас, как мы видим, уже несколько раз Ким Чен Эн собирается и выступает с предложениями о введении неких рыночных реформ. Так что я думаю, что возврата в капитализм в таком случае им недолго ждет. Спасибо. Следующий вопрос. Вы утверждали, что МАО ответственен за потакание мелкобуржуазному крестьянству. А разве не также поступал Ленин, пойдя на союз с Середняком? Почему вы не непоследовательно придираясь к первому и замалчиваете второе? Простите меня, а когда Ленин пошел на союз с Середняком? Когда это было? Я что-то такого не помню. Ведь, по сути дела, НЭП – это потакание не только середняку, но и... Крупному значит, кулаку. Не случайно Ленин назвал это отступлением от социализма. И, по сути дела, при Лени никаких серьезных реформ в деревенском укладе не производилось. Ведь коллективизация это 1929 год. Ленин уже пять лет как в Могиле. И, по сути дела, э, поскольку в колхоз привлекали людей э, для работы в нем, то старались привлечь и тех людей, которые были, как говорится, э, э, владельцами определенного количества скота, сельхозинвентаря. Туда не, не допускали только кулаков тех людей, которые занимались на деревне ростовщичеством и сами не работали, использовали хозяйственное внутреннее. Всех остальных привлекали в систему коллективного хозяйства. И напомню, что колхозная собственность – это не социалистическая собственность. Это собственность колхозно-кооперативная. Так что, извините, о чем идет речь? Не надо путать, боже, дар, все Спасибо. Следующий вопрос. В 1912 году Ленин в своей работе «Партийная организация и партийная литература» написал, что литература должна быть партийной. А каким должен быть художественный образ современного коммуниста? А почему я говорю об этом конкретно? Потому что, насколько мне помнится, всю идеологическую работу партия возлагала прежде всего на писателей, поэтов и прочих мастеров слова. Разве это не так? Конечно, нет. И, значит, товарищ невнятно читал э, работу Ленина. Там не сказано, что она должна быть партийной литературой. Там написано, что она является представителем того класса, поскольку поэтому является партией, партийной для того класса, э, который ее кормил. Чьи интересы она выражает? Он говорил, что литература и... Искусство не может быть беспартийным, оно обязательно, как говорится, выполняет интерес того или иного класса. Они а должна быть. Вот. И, по сути дела, идеологической работой занимались люди в партии, которые, собственно говоря, были специалистами как раз в марксизме-ленизме, а не мастера художественного слова. Если мне память не изменяет, то союз писателя организовался где-то в начале 30-х годов, и то разные там были люди. Поэтому не надо, опять-таки, говорю, путать. Идеологическая работой занимались специалисты, которые разбирались в марксизме и ленинизме. Вот они занимались идеологической работой. А вовсе не художники, писатели или там поэты. Конечно, может быть, такие были, но только на вторых ролях. Спасибо. У нас следующий вопрос. Не удастся ли капитализму с помощью либерального глобализма перейти в феодализм и неорабовладение, прежде чем рабочее движение возьмет вверх? Это все от нас зависит. Вот сегодня я, так сказать, получил письмо от одного человека, который где-то некоторое время назад пришел в организацию, все никак себе места не мог найти. Я сегодня написал письмо, что мне надо, я стал, работая в партийной организации, я стал дисквалифицироваться, я чувствую, что я теряю профессию, там, а я хочу и смежную профессию приобрести, поэтому я из организации выхожу, но мои убеждения и взгляды остались те же самые и так далее, и тому подобное. Дальше целый поток благодарственных слов. И что? Все от нас зависит, товарищи, как работать будем. Можем не успеть. Могут народные волнения оседлать брехуны, блудословы, догматики, анархисты и прочие нечисти. Все от нас зависит, как работать будем. Ничего на свете нет железно детерминированного. Я бы кто тому, кто, как говорится, не очень в этом вопросе разбирается, посоветовал бы почитать «Железную пяту» Джеклона. Очень хорошо. Хотя книги больше ста лет, как выдавали, и выпущено. Но очень хорошо изложено. Как это будет? Если люди не захотят сами взять свою судьбу в свои руки, а будут ждать спасителя. Спасибо. Следующий вопрос. Капитализм в погоне за прибылью, которая обеспечивает дешевая рабочая сила, выводит свое производство в более бедные страны. Из США, Мексику, из Европы, Восточную Европу. А потом, ввиду работы рабочих в этих странах и других причин зарплат у них повышается, и капитализм вынужден вновь выводить производство в страны победнее. Азия, потом Китай. А что потом дальше? Не так много останется регионов, пожалуй, Африка, а потом, куда капитализм переведет производство. Круг замкнулся и начнется по новой. Вот здесь как раз и есть основное противоречие либерального глобализма. Вот это и должно послужить его гибелью. Потому что все народы мира, которые занимаются прямым промышленным производством, они требуют своей доли в жизненных благах. А либеральные глобалисты, евроатлантическая цивилизация не хочет им это отдавать. И вот здесь, как говорится, вы обратите внимание. Вот говорят, что США самые, у США самая мощная экономика. Вот у нее якобы там 20%, ну или 18% по другим подсчетам, ВВП. Пало внутреннего продукта. А когда смотришь структуру этого ВВП, то 10% это промышленное производство, а 90% это сфера услуг. Ну и вот представьте себе, вот самая мощная держава, она вынуждена к себе ввозить все эти жизненные блага, которыми она привыкла пользоваться. Ну, более 50% мирового потребления за Соединенными Штатами Америки. И это при том, что ее население составляет где-то примерно, будем говорить, 3% от сегодняшнего населения Земли. Вот. 350 миллионов и 7 миллиардов, да? Ну, где-то, будем говорить, 5%. Вот. Поэтому здесь, как говорится, и как раз и лежит то самое диалектическое единство противоположности. С одной стороны, оно самое богатое, а взрослое, стороны, слишком зависимо от внешнего производства. И очень легко эти пути перерезать. А если, извините меня, те атомные электростанции, которые находятся на территории Соединенных Штатов, вдруг взорвутся, то что будет с Соединенными Штатами? Или если там будет мороз, допустим, не 0 или там минус 2, а минус 15, то снег хорошо выпадет. У них при минус 5, это катастрофы и бедствия, снега много выпало, а тогда что будет? То есть здесь как раз и лежит залог того, что рано или поздно капитализм погибнет. Противоречия эти обостряются, и по сути дела самая мощная капиталистическая держава является наиболее уязвимой из-за своего островного положения. Спасибо. Следующий вопрос. У меня одноклассник, у меня есть одноклассник, который ненавидит коммунизм. Есть ли смысл пытаться его переубедить? Э -э, будем говорить так. Если это одноклассник, это достаточно молодой человек. А вы спросите у него, а за что ты его ненавидишь? Вот что конкретно ты можешь коммунизму предъявить? И тогда... Когда он будет это излагать, вы ему докажите, что он говорит чушь. Что это та самая лапша, которую ему на уши навешивают. Помогите ему ее разобрать, разнести. Естественно, под соответствующих пример. Спасибо большое. Следующий вопрос. Я сейчас в процессе изучения критики гигелевской философии. А, прав, а, гигелевской философии право. Мне неясно, Марксова трактовка демократии. Он ее трактует как власть народа, безгосударственность или как буржуазную республику. И что вот здесь человек не понимает? Ведь не случайно говорят, что демократия – это процедура. А вот могу сказать, что демократия – это обман. Было, есть и будет. Даже в античные времена любая демократия имела в своем основании один бесправный класс. Это рабы. Она имела прослойку между рабами, не граждан, которые не пользовались правами. Они вроде были бы свободными, но правами не пользовались. И здесь от демократии, кого не спроси из либеральствующих интеллигентов, для них демократия – это свободный выборы. Свободный от кого? От чего? Непонятно. Поэтому демократия – это обман. Все развитие человечества за последние 150 лет показало. Все гнилость этого, э, так сказать, фетиша. Вас сейчас могут обвинить о том, что в Советском Союзе же была демократия? В Советском Но Союзе была... была... В Советском Союзе до 61 -го года была диктатура пролетариата. А вот когда принцип диктатуры пролетариата заменили на принцип некого общенародного государства, вот тогда мы покатились в гибели. Спасибо. Следующий вопрос. А, поясните, почему марксистские кружки сегодня не актуальны? Марксистские кружки в конце 19-го, начале 20 века знакомили людей с основами марксизма. Тогда не было интернета, не было мобильных телефонов, не было серьезных быстрых средств массовой информации. И вот брали книжку и читали, и разбирали этом. А что сегодня будет делать марксистский кружок? Что он будет обсуждать? Ну тогда э, в 19 веке марксизм и ситуация, допустим, промышленных рабочих в Англии была достаточно близка, и он нужно было изучать для того, чтобы понять, а что делается с промышленными рабочими, допустим, в той же России. Но сегодня дело в том, что марксизм-линизм вывел несколько э, закономерностей, объективных, закономерностей, которые актуальны сегодня. Это теория прибавочной стоимости, как способ капиталистической эксплуатации, капиталистического обогащения. Это теория диктатуры пролетариата, как единственного возможного способа борьбы с буржуазной диктатурой. Маркс обосновал универсальные методы познания, такие как диалектический материализм, исторический материализм. Он, так сказать, утверждал о материалистичности мира, об отсутствии неких высших сил. Тоже сделал Владимир Ильич в материализме и империи патрицизме. Владимир Ильич внес в это дело э, понимание, как организовать пролетариат в стране, где пролетариата нет и говорил, что это надо через организацию, через создание партии пролетариата поднимать уровень наемных работников до пролетария. Владимир Ильич обосновал э, понятие империализма и открыл закон неравномерности капитализма. И это тоже надо понимать. Без э, работы Ленина мы не поймем, в каком периоде капитализм мы сегодня живем. И почему мы называем его либеральным глобализмом. Э, пролетарская революция обоснована Владимир Ильичем в двух работах. Государство революции и военная программа пролетарской революции. К этому Сталин добавил марксизм и национальный вопрос, практическая работа по проведению и подготовке вооруженного восстания, это Октябрьская революция и тактика русских коммунистов, практика строительства социалистической экономики в нашей стране и, наконец, его работа экономические проблемы социализма в СССР. Вот эти вещи, которые там излагаются, есть вещи абсолютно, как э, говорится, э, актуальные сегодня. Как и что это делать? Но дальше же идет э, особенности реальности окружающего нас мира. И вот здесь наша задача дальше развивать марксизм, э, значит, э, рассматривать сегодняшнюю ситуацию с точки зрения вот этих, как э, говорится, аксиом марксистского учения. Делать выводы, какой период капитализма мы переживаем, в чем его особенности, в чем его отличность от империализма и капитализма свободной конкуренции. Когда мы понимаем, что это застрой, в чем его отличие, мы можем уже тогда, и, как говорится, находить правильные методы борьбы с капитализмом в его нынешнем виде. Понимаете, в чем дело? Вот почему сегодня я считаю марксистские кружки не актуальны. Жизнь нам дает самый лучший способ создания коммунистических организаций на местах, а не марксистских кружков, где друг другу лекции читают. А конкретная работа с людьми. Тут тебе и твое собственное обучение, и обучение людей, и навык совместных действий, и выстраивание системы пролетарской солидарности. Все что необходимо на сегодняшний день. И дальнейшее развитие. А кружок – это нечто вроде застывшего болота, которое никуда не имеет выхода. Спасибо. Следующий вопрос. Почему у Димшизы, либеральных пропагандистов и прочих диссидентов такой устойчивый штамм на счет 1968 -го года? А какая принципиальная разница? Я бы тому, кто задал этот вопрос, посоветовал посмотреть один очень старый советский фильм. Вот. Заговор. Ну, короче говоря, я вспомню, я потом скажу. Там очень интересно показывается, как... Во времена плана Маршала говорили о гуманном демократическом социализме и к чему это привело. Заговор обреченных называется этот фильм, я вспомнил. Вот. Сравните то, что там говорилось, и то, что говорит сейчас. Так вот, собственно говоря, в Чехословакии начали говорить опять же о гуманном демократическом социализме. И у нас Горбачев об этом говорил. Чем это кончилось, понятно. Вот это бы точно так же кончилось бы и в Чехии. Как в конечном итоге и кончилось. Как только начинают говорить о социализме, как об отдельно взятом, так сказать, субъекте, все, считайте, это уже начинается возвращение назад к капитализм. Спасибо. Следующий вопрос. В «Богатой Германии» отменили повышение акцизов на бензин после массового протеста автомобилистов. Почему у нас в стране повышаются цены на бензин и никто не протестует? Спросите об этом Миллера и Абрамовича. Спасибо. А почему никто не протестует? Ну, наверное, всем довольны. Спасибо. Следующий вопрос. Я так и не пойму, до полного уничтожения классов в 60-х годов Хрущев отменил диктат пролетария. Диктатуру Вроде, пролетариат. Как задан вопрос, так и читаю. Вроде сделал правильно, ибо классов 60-х не было. Или были? Ну как же не было? В Советском Союзе это четко разделялось. Вот он, рабочий класс. Вот одно колхозно-кооперативное крестьянство, два, так сказать, дружественных, вроде бы, класса. Между ними некая прослойка служащий или интеллигенция. Так же не было. Были. Просто классовые сущности этих классов, извините за автологию, никто не понимал, никто в этом не разбирался. В результате мелкобуржуазный класс колхозно-кооперативного крестьянства в лице Хрущева. Говорится, получил определенные преференции, которые до этого не имел. Получил собственные средства производства. То есть, по сути дела, была совершена буржуазная, скрытая, конечно, контрреволюция. Спасибо. Следующий вопрос. Перечислите, пожалуйста, главные ошибки Сталина, которые вы видите в его политике. Видите ли, в чем дело. Пинать мертвого льва может каждый. Ошибки Сталина – это ошибки роста. Он шел тем путем, которым до него никто не шел. Часто многие вещи ему приходилось находить эмпирическим путем. Вот. Но лично я, например, бы сказал бы так, что в мае сорок -го года я довел бы танки «Доломаш». Никто бы не сопротивлялся. А там ждали Таре, Альятти и Долора Заключил бы договор с Японией и дал ей сырье и соответствующую технику, чтобы она продолжала войну с Америкой. И, наконец, самое главное, я бы на волне победы уничтожил бы деление на национальные республики и объявил бы о появлении новой общности, сплоченной Великой войной. И общество называется советский человек, без всякого деления на национальные какие-то образования. Но мы все задним умом сильны. Спасибо. Следующий вопрос. В работе «Материализм и империокритицизм» Ленин критикует Богданова за его отступление от материалистических взглядов. Всегда ли между ними были напряженные отношения? Вопрос заключается в том, что Богданов одно время твердый искровец, кстати, Капи и Ленина поддержали на Втором съезде партии, но после поражения революции 1905 года, они дрогнули. И, по сути дела, от э, атеистического учения марксизм-ленизм стали выстраивать некую новую религию, сопрягая ее с отзавизмом, то есть отказом от э, легальной работы, от единственной возможности, которая тогда была работа в, э, в государственной Доме. Вот с того момента и начались их расхождения. Потому что Богданов – это последний представитель российского идеализма дореволюционного. Кстати, он эти идеи сохранил и после революции, когда организовал тот же самый культ, который объявил о том, что вся прежняя культура – это ерунда, и надо строить новую пролетарскую культуру и строить образцового человека. Ну, богоискательство, оно и есть богоискательство. И, собственно говоря, систему коммунистического воспитания Антона Семеновича Макаренко как раз по ним поломали последователи Богданова, в том числе, например, Луначарский и те последующие, которые были. И, кстати, Надежда Константина тоже не без греха в этом деле. Спасибо. Следующий вопрос. Что вы думаете о Джамахирии? Ну, что можно думать о том, чего уже нет. Это была самая богатая страна в Африке. Значит, по сути дела, люди жили очень зажиточно. Ну, для примера скажу, что новобрачным вручали ключ на бесплатную квартиру что, по сути дела, покойному Таддафе удалось примирить племенную рознь в Ливии. И на базе этого создавать новую общность уже не принадлежность какому-то отдельному племени, а создание, собственно говоря, гражданина ливийской чумахерии социалистической. Именно поэтому как раз и ударили враги Ливии. Они внесли межплеменную рознь между двумя основными племенами и тем племенем, которого принадлежал когда-то Каддафи. Вот что произошло. Поэтому они благодаря племенной рознь, которые сцепились между собой и уничтожили единое государство под названием Ливи, на котором сейчас два крупных образования, одно мелкое и целая куча не пойми чего. Я же всегда говорил вам, что национализм – это способ борьбы буржуазии против пролетариата. Искусственно вносить национальную рознь между людьми. Спасибо. Следующий вопрос. На прошлой дискуссии вы позвали товарища в личную беседу, чтобы пообъяснить ваше понимание коммунистического глобализма. Расскажите, пожалуйста, и нам. Оно видели, в чем дело? Это просто очень длинно, но я попробую вкратце. Это когда мощное социалистическое государство, обладающее надежными средствами защиты и способностью к автарке, есть на планете. К нему обращается некое государство. с Спробуй защитить ее от нападения э, либерального глобализма. От уничтожения его, собственно говоря, и как народа, и как государства. И тогда вот это социалистическое государство говорит, пожалуйста, мы вас примем, но как территорию, а не как государство. Все граждане вашего государства становятся гражданами нашей страны, обладающие теми же правами и обязанностями, что любой другой гражданин. А структур национальных никаких быть не должно. Вот так когда-то в Советский Союз попала Прибалтика. Ведь, по сути дела, обратились за военной помощью к Советскому Союзу в 1940 году, эти прибалтийские государства, после того, как получили ультиматум от Германии с требованием расположить на их территории немецкие войска, они обратились за помощью к Советскому Союзу. Советский Союз им сказал, мы вам помощь окажем. Никаких проблем. Мы ведем гарнизоны в те места, которые вы указывали. Там было по 15-20 по тысяч человек на каждую республику. Вот. Но наше единственное условие вы упустите из тюрем коммунистов. И год после этого, как говорится, они находились там, наши войска, не, как говорится, вмешиваясь в личную жизнь и в общественную жизнь той страны, где они находились. Но где-то уже в мае 40 -го года начались похищения и убийства советских солдат, красноармейцев. Были это дело расследовано, были предъявлены ноты протеста с указанием конкретных виновных, кто это делал. А тут как раз подоспели выборы мы этих республик. Коммунисты одержали победу на этих выборах. И после победы на этих выборах обратились к Советскому Союзу с просьбой принятие их в состав СССР. Так что коммунистический глобализм, так как я его вижу, он как раз основан на э, мировых прецедентах. Собственно, так когда-то и Российская империя создавалась. Когда ее просили о защите, и, собственно говоря, входили в состав в Российской империи. Спасибо. Следующий вопрос. Была ли диктатура пролетариата в странах Восточной Европы или власть коммунистов держалась на штаках Советской Армии? Значит, э, за коммунистами в странах Восточной Европы была твердая устойчивая репутация. Только они одни боролись с фашизмом. Все остальные присоединились к ним тогда уже, когда э, Советская Армия подошла, ну да, Красная Армия подошла к границам этих государств. Поэтому им не надо было держаться на штыках. Другое дело, что, собственно говоря, по сути дела, идеи еврокоммунизма, идеи громши, они постепенно из-под воль, проник... из воль проникали в правящие структуры этих, собственно говоря, республик, государств. И, по сути дела, этим и зародилось то самое буржуазное перерождение, которое привело к революциям цветным самого разного рода в этих странах э, в начале 90-х годов. Так что никаких советских штыков там, собственно говоря, не было. Там в некоторых странах были группы войск, в некоторых не было. Вот. Спасибо. Следующий вопрос. В СМИ пишут, что начались торговые войны между США, Канадой и Европой. Как это ввязывается с вашей теорией о либеральном глобализме? Причем здесь теория о либеральном глобализме? Здесь, извините меня, идет процесс, тот самый, о котором я говорил. Это начинается неофеодализм, начинается подчинение Соединенными Штатами всех остальных капиталистических государств. Закрепление за ними роли вассалов, послушных сезеренов. Вот. О противоречиях между различными буржуазными группировками в буржуазной общественно экономической формации, это еще и Марч писал, и Ленин. Так что здесь ничего нового нет. А вот этот процесс как раз, собственно говоря, ликвидации национальных государств, по сути дела. Спасибо. Следующий вопрос. По вашему мнению, у работников торговли взгляды мелкобуржуазные? Взгляды человека не определяются его профессией. Взгляды человека определяются сознанием. Того, кем он в этом мире является. Кем он себя считает, так он себя и ведет. Если он считает себя пролетарием, он ведет себя как пролетарием. Если он считает себя э, мелким хозяйщиком, он так себя и будет вести. Спасибо. Следующий вопрос. А можете, пожалуйста, сказать определение слова «буржуазия»? Так э, извините меня. Это шкорень французского буржуа. Что такое буржуа в переводе с французского языка? Бург, это бург, то, то, что впоследствии назвали бизнесмен. Одно и то же. Определение у буржуа какое? Ну, это человек, который занимается э, торговлей. По сути дела. Только торговлей или не только? Ну, самых различных и постасов. Потому что банковское дело тоже своего рода торговый. Спасибо. Следующий вопрос. А что за книгу вам подарил Попов после дискуссии? Я ее не читал. Вот моя последняя работа. Да я читать не, я не вижу. Ну, отдайте кому-нибудь. Ну, я ее отдал, положил на стол и пошел. <смех> Зачем мне его работать? <смех> Спасибо. Следующий вопрос. В КНДР товарное производство. Так ли это вообще важно в социалистическом государстве, или оно может оставаться вплоть до построения коммунизма? Именно до, после уже понятно. Дело в том, что социализм не может оперировать понятиями товар он оперирует понятием «продукт». Все, весь произведенный продукт поступает в общенародные фонды потребления, неважно это, продукт в виде каких-то изделий или продукт интеллектуальный. Он поступает в общенародные фонды потребления и становится через эти общенародные фонды потребления доступный каждому человеку, каждому гражданину страны. То, что остается пока еще определенная денежная система, это всего лишь для того, чтобы, как говорится, пока нет возможности удовлетворить все индивидуальные запросы каждого человека. Но приходится давать ему возможность какую-то, выделять ему часть произведен... вот, произведенного им продукта для того, чтобы он э, что-то там купил. Поэтому понятием товар оперирует только предприятия торговли. Во всех остальных случаях они этим понятием не оперируют. Спасибо. Следующий вопрос. А по вашему мнению, в процентном отношении сколько в нашей стране население работает на предприятиях в сфере услуг? Ну, здесь, извините меня, вы задаете странный вопрос. Откуда же я могу знать такие цифры? Потому что они, как говорится, что считать предприятием? А что считать сферу услуг? Потому что предприятие может работать и в сфере услуг. Например, предприятие там по укладке дорожек. Там есть достаточно некоторое количество рабочих. Как это считать? Спасибо. Следующий вопрос. Кроме Хаджи, были еще верными, верные идеям Ленина лица в социалистическом блоке? Э -э будем говорить так. Я, честно говоря, других не очень знаю, потому что Тимен Сен, он никогда всерьез свои взгляды не выражал. Мао Цзэдун как раз представлял собой мелкобуржуазную так сказать, фигуру под выдвиженца мелкобуржуазного класса христианства <coughs> пожалуй хошимин но он-то выдвинулся как раз на волне собственно говоря войны вьетнама против Соединенных Штатов Америки трудно сказать был просто общий кризис, я бы сказал, управленческих структур и социалистического производства. Давайте сделаем небольшой перерыв. У нас следующий вопрос: Возможно ли бескровная революция? Не понял. Возможно ли бескровная революция? Вполне себе возможно, если отстраненная от власти класс не будет сопротивляться. Спасибо. Следующий вопрос. По вашему мнению, в нынешнее время раскол между коммунистами происходит из-за личных интересов или по другим причинам? Происходит потому, что одни коммунисты, другие не коммунисты. А как отличить одних от других? А по их взглядам, которые они высказывают. Люди, которые допускают союз с религиозными структурами. Но угладность экономики. Это самое проповедует мировую революцию. Вместо революции одной отдельной страны. Коммунистами не являются. Спасибо. Следующий вопрос. А есть ли фашизм на Украине, и чем ситуация на Украине отличается от России? как раз тем, что на Украине фашизм стал государственной идеологией. Напоминаю, фашизм – крайняя форма буржуазной диктатуры в виде крайнего национализма. Спасибо. Поэтому тут вопросов-то нет. Спасибо. Следующий вопрос. Стоит ли читать Ильинкова? Э. В. И Ильенкова, если правильно. Ильенкова. А вот, да. Вы знаете, я бы посоветовал бы внимательно почитать его и понять, в чем его заблуждение. Вот как раз из-за этих заблуждений, собственно говоря, он в тупик своих рассуждений зашел. Спасибо. Следующий вопрос. Попов назвал космополитизм то же самое, что интернационализм, только для буржуазии. Правильно ли дано определение этому слова Поповым? Интернациональное братство трудящихся предполагает борьбу за интересы пролетариата. Космополитизм – это отрицание наличия любого отечества. Это не только, как говорится, буржуазия этим страдает. Как раз буржуазия в империализме заинтересована в национальном государстве, в защите его интересов. Точно так же, как пролетариат заинтересован в защите э, социалистического государства. Спасибо. Следующий вопрос. А В будущей Советской Республике будет ли ликвидирована индустрия развлекухи или ее силы оседлает пропаганда коммунистических идей? А что имеется в виду под развлекухой? Пивко, легкие тяжелые наркотики, что? Ну, пивко, а легкие тяжелые не знаю уже. О, ведь, извините меня, что значит развлекуха? Человек должен в социалистическом обществе постоянно развивать свой морально-нравственный уровень. А разве пуха это для скотов? Ну, кому нравится быть скотом? Спасибо. Следующий вопрос. По вашему мнению, Болгария хотела вступить в состав СССР? И почему Болгарии не приняли в состав СССР? Мне неизвестно о том, что Болгария когда-либо кого-нибудь просила принять его Спасибо. Следующий вопрос. В чем принципиальная разница между анархизмом и коммунизмом? Ведь цель одна: бесклассовое, безгосударственное общество с отсутствием частной собственности на средства производства. Вопрос как раз заключается в том, что анархизм отрицает любую структуру, которая координирует сами различные действия людей. Они говорят: вот революция произошла, все, с этого момента нам никакое государство не нужно разбегаемся по своим, по своим общинам, до обеда занимаемся государственными делами, делами после обеда шьем, шьем сапоги. Понимаете, это анархизм, это в конечном итоге, это форма буржуазного идеализма. Это отсутствие любого э, диалектического мышления. А что происходит дальше? Каким образом там будет происходить образование и лечение? Ведь ясное дело, что маленькая община не способна все обеспечить, обеспечить все потребности э, людей. А раз так, то необходимо какие-то производства. А раз есть производство, необходима их координация. Для того, чтобы они могли, как говорится, в соответствии с потребностями людей э, выпускать э, необходимую продукцию. Кто это будет делать? Каким образом это будет координироваться? Поэтому, как раз, когда говорят о бесклассовом обществе, бесклассовом обществе – да. Отсутствие государства как аппарата подавления, безусловно. Но как государство, как способ координации совместных действий, каким-то образом должно присутствовать. Понятно, спасибо. Следующий вопрос. Почему советская промышленность часто, практически по копировала многие образцы техники из кап-стран, от автомобилей до мелкой бытовой техники? Часто качеством хуже, чем оригинал. Алло. Раз-раз, раз, меня слышно? Да. Еще раз повторяю вопрос. Почему советская промышленность часто практически подчастую, копировала многие образцы техники из кап-стран, от автомобилей до мелкой бытовой техники, часто качеством уже оригинала? Извините меня. Советскому Союзу постоянно приходилось жить в условиях э, ожи... либо ожидания агрессии, либо отражения агрессии, либо опять ожидания агрессии. Поэтому были необходимые программы государственные, которые в первую очередь обеспечили обороноспособность страны. На все остальное просто не хватало определенных ресурсов. В частности, на определенные конструкции технологические работы. И поэтому не вижу ничего зазорного, что копировали определенные виды бытовой техники. От автомобиля до мясорубки. Ничего страшного в этом нет. На определенном этапе. Ведь по сути дела, мы будем с вами видеть, как э, та самая бытовая техника, о которой кричали, что в Советском Союзе нет, а вот на Западе есть, эта бытовая техника уже и на Западе никому не нужна. Я говорю о видеомагнитофонах или видеоплеерах, например. Кому они сейчас нужны? Когда есть компьютер. Извините меня. А производство самых различных автомобилей. А что нужно? Автомобиль как картинка роскоши или автомобиль как средство передвижения? Если второе, то извините меня. Посмотрите, что делается на улицах крупных городов. Там машине двигаться невозможно. Люди оставляют машину на окраине города и пользуются общественным транспортом. И, собственно говоря, а для чего тогда нужен этот автомобиль? Только похвастаться перед друзьями, вот у меня какая крутая тачка. А использовать ее толком-то невозможно. Потому что таких тачек уже скоро станет больше, чем людей. И люди вспомнят об общественном транспорте, о том, что надо, в общем-то, дышать воздухом, а не гарию от различных видов топлива. И извините меня, зачем, как говорится, изобретать мясорубку, когда рано или поздно перейдут на доставки, на системы доставки продовольствия, как говорится, из соответствующих складов, когда начнется период прямого продукта обмена. Ну, извините меня, надо же, наверное, как-то определять приоритет. Спасибо. Следующий вопрос. Почему в Советском Союзе плохо внедрялась новая техника, а не было хорошего инструмента, был страшный дефицит во всем, главное был план, штурмовщина, в чем была причина этого? Значит, будем с вами говорить так. Насчет дефицита, я уже много раз рассказывал, что дефицит был искусственный. Что все, что могло иметь какую-то ценность, просто под прилавок уходило. Я рекомендую снова и снова посмотреть миниатюру Райкина о дефиците. Вот там это об этом очень точно рассказывается. Что касается качества нашей продукции, ну, посмотрите на улице До сих пор еще встретишь, как ездят, как говорится... Жигули-копейки, Жигули-шестерки, которых не производят уже лет 30. Вот он и качество продукции. А посмотришь на иномарки, максимум 3, может быть, 4 года, и все. Она уже не ремонтопригодна. Надо быстренько ее красить и продавать. Обменивать на новую. Вот о чем идет речь. И, по сути дела, пока у нас было правильное планирование, как научное предвидение, как планирование не отдельно взятой э, детали, а планирование отрасли научно-технического прогресса, привязанной к, соответствующему, к соответствующей задаче, которая стояла перед нашей страной. У нас и техника была высококачественная, и дефицита как-то не было. А как только Госплан превратился в бюрократическую контору, которая автоматически плюсовала э, к прошлогоднему плану 8%, ну, о чем идет речь? Собственно говоря, у нас системы планирования -то и не стало, начиная с Хрущева, когда он децентрализовал экономику и выбил кадры сталинских управленцев. Понятно, спасибо. Следующий вопрос. Почему ликвидировали Берию? Да только потому, что он начал расследование убийства Сталина. Он выпустил тех самых врачей, которых арестовали по, так сказать, по заданию Хрущева, Игнатьев и Рюмин. а посадил врача Сталина. И стал выяснять, и Никита с Игнатием этого испугались очень сильно. И Берия стал руководителем снова Министерства Госбезопасности где-то за месяц до смерти Сталина. До этого он работал зам председателя правительства, курировал данный проект. Он впрямую, собственно говоря, органами внутренних дел и госбезопасности не занимался. Отлично. А Мы продолжаем. Итак, у нас следующий вопрос. Вы неоднократно говорили, что коммунистическая партия должна быть удалена от управления хозяйством и заниматься только идеологией. Чем а, они должны будут заниматься практически? Практически воспитанием людей. Как раз в коммунистическом духе, в, коммунистическом иде... в коммунистической идеологии. Она должна быть структурой, которая... Не занимается непосредственно какой-то хозяйственной деятельностью. Но воспитание должно быть в руках коммунистической партии. Система коммунистического воспитания на базе работы практической Антона Семеновича Макаренко. Она должна иметь свои собственные вооруженные силы. Для того, чтобы определить, ради карьеры человек пришел в компартию или нет, чтобы он лет пять прослужил в военных структурах коммунистической партии рядовым бойцом. Чтобы можно было увидеть, что он из себя представляет. И, по сути дела, он должен заниматься, коммунистическая партия должна заниматься организацией охраны государственных, партийных, государственных и хозяйственных деятелей. И если видят, что э, этот человек начинает, как Михаил Сергеевич Горбачев, так сказать, низкопоклонство перед Западе, то охрана очень легко превращается в конвой. Практически мгновенно. Спасибо. Следующий вопрос. Сейчас количество промышленного пролетариата невелико. Чем надо будет занять население, занятое в большей массе спекуляцией оказанием услуг? Они ведь потеряли работу, квалификацию. Что поделаешь, придется по новой их учить. Ну что, что с этим сделаешь? Возрождать систему профтехобразования. Подготавливать специалистов снова. Ну что теперь сделаешь? Ведь для этого и сотевалась вся эта э, пакость под названием сначала перестройка, а потом э, капитали, капитализация страны, чтобы уничтожить ее промышленный потенциал. Нам придется его восстанавливать. По крайней мере, нам это будет легче сделать, чем было это делать, Собственно говоря, Иосиф Виссарионович, который имел дело с крестьянской молодежью, которую призвал для работы. Они, собственно говоря, вообще ничего в этом деле не умели. Их приходилось, не отрываясь от работы, учить. Но то же самое придется делать и нам. А что ж поделать? Спасибо. Следующий вопрос. Что делать, когда Путин состарится, и не сможет исполнять обязанности президента? Вопрос ведь важный. Путин лидер, а преемников нет, системы воспитания нет, образования нет, боюсь. Буржуазия найдет нового человека и будет воспевать его гениальность. Путин всего лишь чиновник, назначенный буржуазным классом для управления инструментом буржуазии, буржуазным государством. Понимаете, вот о чем идет речь. И тот имидж, который Путину создает всеобщего отца, вытирателя слез, на самом деле, никакой критики не выдерживает. Если бы, как говорится, Путин действительно был лидером народа, не проливалась бы кровь на Донбассе. Не, понимаешь, злобствовали бы олигархи не поднимались каждые бы полгода поднимались каждые полгода коммунальных платежей не урезались бы льготы тем людям которые уже по состоянию здоровья или по возрасту не могут работать остановил бы рост цен, вел бы монополию внешней торговли а он этого не делает Поэтому имидж Путина это имидж дуты. Ну, уйдет Путин надо и другой имидж. Какая. Спасибо. А у нас следующий вопрос. Чем отличаются артели первой половины СССР, не считая колхозов, от Горбачевских кооперативов? Дело в том, что те кооперативы первых лет советской власти выпускали реальную продукцию. Они занимались спекуляцией, скупкой перепродажей с целью нажава. Ни один кооператив горбачевской пары ничего не производил. Они только закупали и перепродавали. А там люди работали. Они платили государству один единственный налог. Налог с оборотом. Который очень легко проверялся, поскольку инкассаторы каждый день снимали кассу и зачисляли эти деньги на счет этой артели. Было видно, какой, какой оборот у этой артели за месяц, там, допустим. И, собственно говоря, из этого назначался размер налога. Там, по-моему, 3 или 5 процентов был налог с оборота. я сейчас точно не скажу, просто не помню. Вот, но в этих пределах. И все. Они работали на местном сырье. Они занимались закупками у населения, необходимого ему сырья. Кож, там, щетины, э, самый, э, там, мясо и так далее. И тому вот и все, вся разница, что э, сталинские кооперативы производили продукцию, а Горбачевский воздух. Спасибо. Следующий вопрос. Если Великая Октябрьская социалистическая революция не произошла, то что бы было с нашей страной? Я не рассуждаю о категориях, что было бы, если бы. Историю сослагательного уклонения не знаю. Могу только предположить по тенденциям. Поскольку Временное правительство вело страну к катастрофе, то если бы не Октябрьская социалистическая революция великая, то произошел бы мощный бунт армии, крестьянства против буржуазии. Чем бы это кончилось? Не знаю. Но кровопролитие могло быть страшно. Спасибо. Следующий вопрос. Возможен ли локальный социализм или его минимальный масштаб это государство? Дело в том, что социализм может быть только тогда, когда имеется государство, в котором имеются все необходимые структуры, которые позволяют обеспечивать благосостояние населения, защиту его, надежную защиту, способность жить внутренними ресурсами. Никакая община этого не может сделать. Следующий вопрос. Что будет в Северной Кореей? Не знаю. Я не Ванга, не Глоба, я предсказаниями будущего не занимаюсь. Что может быть, можно судить только, если имеется... Определенной информация информации нет надежная статистическая информация просто нет спасибо следующий вопрос как в системе советской власти будет обеспечена централизация власти чтобы местечковые советы не обладали абсолютной властью и не забили на инициативу центра это очень просто делается мы это видим из опыта советской власти, когда избирается только соответствующие органы законодательной власти на местах. И идет дальше идет методом коптации, вплоть до Верховного Совета. А Верховный Совет назначает Центральный Исполнительный Комитет, который осуществляет, собственно, систему исполнительной власти. Центральный Исполнительный Комитет назначает министров из своей среды. Он назначает глав исполнительных комитетов на местах. из состава, естественно, того, кого рекомендуют ему совет. Это, извините меня, структура. Всевластие местных Советов это только в том случае, если нет центральной власти. А она должна быть организована. Да, путем, как говорится, выборной структуры снизу. Но дальнейшие выборы абсолютно не нужны. Дальше все методом коптации из тех людей, которых выбрали на местах. В низовые советы. Спасибо. Следующий вопрос. Была ли ошибка возвращения погон в 1943 году, ведь еще была свежа память борьбы за золотопогонниками? Видите ли, в чем дело? Я, честно говоря, не знаю, правильно это было сделано или неправильно. Но вопрос заключался в том, что, собственно говоря, к 1943 году назрела крайняя необходимость в едином начале. А ее можно было сделать только, как говорится, путем введения единообразных званий. А единообразные звания можно ввести только наличием единого знака отличия. И по сути дела, и полевые, собственно говоря, командиры, и политработники, они имели одинаковые после этого звания. Абсолютно аналогичные. Они различались по должности, но собственно говоря, звания имели одинаково. Просто назрела, на мой взгляд, необходимость структуризации армии как одной, собственно говоря, из ведущих структур государства. После тяжелых боев 1941-1942 года необходимость этой централизации стала, на мой взгляд, очевидной. То есть просто при сохранении содержания армии, рабочей крестьянской Красной Армии, ей придали всего лишь на все новую форму, никак не меняя содержание. Спасибо. Следующий вопрос. Как государстве, победившим социализм, будут решаться вопросы, будут решать проблему неизбежного перенаселения страны? Это задача не только для одного едино взятого государства, задача для всей Земли. Я просто думаю, что э, поскольку условием, одним из условий строительства коммунистического общества является определение направления научно-этинического прогресса, то встанет вопрос о проблеме транспорта. Каким образом можно будет переселять людей на другие планеты Солнечной системы, как создавать им определенные условия и так далее и тому подобное все сейчас упирается в транспорт. И найдут ли, не найдут методы транспорта, основанные не на геометрии Евклида, а на геометрии Лобачевского Рима. О. На базировании не на системе механики Ньютона, а на базе квантовой механики. Кто знает? Но эта проблема обязательно станет, и ее придется решить. И вот как раз проблема транспорта, проблема доставки значительно быстрее, чем сегодняшняя, неизбежно станет. Как это будет выглядеть, ну, я не знаю. Но эту проблему придется решать. Спасибо. Следующий вопрос. Как вы прокомментируете расстрел архитекторов Дворца Советов, когда проект провалился? Доносы когда расстреливали, а потом доносчик забирал квартиру, и тут Сталин расстреливал офицеров? Как задан вопрос, так и читаю. Здесь вообще смешались куча коней, люди. Где, когда, какой доносчик, какую квартиру, кого забирал. Иронда какая-то. Кто расстрелял архитекторов Дома Советов? Из каких документов это видно? Честно говоря, какого вопрос такой ответ? Меньше надо бредней либералистических читать, основываться в своих рассуждениях на фактах. Спасибо. Следующий вопрос. Все, что может сейчас делать пролетарий, это ходить в народ. Есть, есть такие организации. В интернете коммунистическая тема набирает обороты, но вне сети все очень тихо. Есть ли кто ходит с листовками? А с листовками ходить ⁇ это глупость. Надо беседовать с людьми. И в первую очередь начинать беседовать со своим окружением. Создавать на базе своих друзей знакомых и на организацию. Привлекать людей для работы пользуясь различными методами, самыми различными, привлекать туда людей, выстраивать на этой базе, на базе знакомых, тех, которые пришли в организацию, систему пролетарской солидарности. Убеждать трудящихся, что им в первую очередь надо выдвигать политические требования, а не экономические, потому что экономические условия у, разного, у каждого предприятия разные. Их можно объединить в борьбе только через политические требования. А ходить с листовками – это, извините меня, позапрошлый век. Спасибо. Следующий вопрос. Где взять товарища Сталина? Его не воскресить. Ну, я посоветую тому, кто задал этот вопрос. Ну, пройди реинкарнацию и сам стань товарищем старин. Если тебе нужен вождь, гору лидер, станем сам. Спасибо. Следующий вопрос. А какие есть друзья у ледокола с похожими идеями? Или ледокол единственный коммунист, а все остальные ревизионисты? Видите ли, в чем дело? Вопрос заключается в чем? Что э, есть э, достаточно большое количество групп, которые высказывают те или иные суждения, которые соответствуют реальности. И чем дальше, тем больше. Я вот тут сошлюсь на одну очень интересную передачу, которую проводил Семер. Собственно говоря, и под ним мы сделали э, подпись, что слава богу, уже пришли к тому, о чем ледокол говорил еще 6 лет назад. Поэтому я думаю, что логика борьбы неизбежно будет приводить людей к пониманию процесса, которые происходят. И на базе одинакового понимания этих процессов и создаться организации единомышленников. Спасибо. Следующий вопрос. Какова политическая ситуация в Венгрии? Как оценивают в Венгрии события 1956 -го года левые и правые? Я в Венгрии никогда не был. И, по-моему, о событиях 56-го года нам давно уже никто не вспоминает. Живых не осталось, кто в этих событиях участвовал. Спасибо. Следующий вопрос. А как вы относитесь к сионистам и методы борьбы с ними? Сионизм – это идеология. Идеология, заключающаяся в том, что все евреи, которые живут в мире – должны собраться в своем государстве вокруг горы Сион и защищать эту территорию от всех врагов. Это личное, личное дело иудаистов. То, что они применяют определенные методы, которые когда-то вынудили он признать сионизм разновидностью фашизма, ну, я считаю, что справедливо это было сделано. Другое дело, одно дело защита своего государства, другое дело подавление людей и убийство женщин и детей. Я этого одобрить не могу и никогда не одобрял. Мне, как говорится, идея сионизма, в общем-то, по-барабану. Я однажды помню в 90-х годах, когда мы вышли на митинг с лозунгами «Позор сионизму», либералы подали на нас суд. И я в этом суде был свидетелем со стороны, так сказать, участников митинга. Мне задали тот же самый вопрос. Ну вот же тут антисемитское выступление, когда говорят дало сионизм". я говорю, так, ребята, дорогие, сионизм это идеология, с чего взяли, что сионисты это только евреи. Все те люди, которые требуют в своих странах, чтобы евреи, граждане страны, уехали в Израиль и жили вокруг Арысиона. Все они сионисты. Например, как в нашей стране было общество памяти. Они такие же сионисты, как и э, те евреи, которые это проповедуют. И, кстати, наши националисты, которые говорят об очищении страны, вот так сказать, разных самых граждан, в том числе и евреев, они как раз особенно если они требуют удаления евреев. Они как раз сионисты и есть, поскольку твердо следуют идеологии этого, так сказать, учения. Обороться а с любым видом национализма, в том числе и сионизма, может только пролетарский интернационализм. Потому что работнику наемному любой национальности абсолютно безразлична национальность капиталиста, который его эксплуатирует. Ему надо, чтобы он его не эксплуатировал. А какой национальности? Это пусть папа с мамой его решают. Спасибо. Следующий вопрос. Троцкий оказался прав в том, что нельзя построить социализм в отдельно взятой стране, так как номенклатура буржуазица реставрирует капитализм? Социализм не строится. Социализм провозглашается. Строится коммунизм. При социализме строится социалистическая экономика, основанная на совершенно иных принципах, чем экономика буржуазная. Я уже много раз говорил, что такое производительство при капитализме и чем отличается от нее производительство при социализме. Что такое прибыль и рентабельность отдельного предприятия при капитализме и зачем нужна ли она при социализме. Вот по сути дела что. Весь вопрос заключается в том, что когда отказываются от социалистических принципов, то и появляется соответствующая коррупция. Ведь когда появилась коррупция в Советском Союзе? Когда за каждым предприятием было записано показания, показатели прибыли и рентабельности. И вот тогда начали ездить в Москву к чиновникам, корректировать планы. А чиновник такое существо. Дал на подпись, дай за подпись. У него режим экономии строгий. Особенно, если постоянно предлагают. До этого то момента коррупции, как массовое явление в Советском Союзе не было. Не за что было давать взятки. На бытовом уровне там, возможно, что-то процветало. Бывало такое. Но как массовое явление не было. Откуда в нашем Советском Союзе появилась теневая экономика? Тогда Никита Сергеевич уничтожил. Предприятие промкооперации, вот ту самую кооперативную собственность, перевел ее в собственность государственную, даже уже не в социалистическую, поскольку социалистической собственности уже не было. После введения соответствующих мер по передаче, например, колхозам средств производства и децентрализации экономики. Вот о чем идет речь. Для того, чтобы обуржуазилось руководство, нужны соответствующие экономические условия. И достаточно этих экономических условий не допустить, как не произойдет и обуржуазивание, как массовое явление. А для отдельно взятых граждан будет коммунистическая партия, как иммунная система диктатуры пролетариата, которая любого, так сказать, управленца, который, так сказать, свой карман поставил целью своей жизни, она его очень быстро перевоспитает. Трудом на благо общества. Спасибо. Следующий вопрос. По поводу кооперативов, не вводить людей из заблуждения. Были кооперативы, производящие реальную, при том весьма технологичную продукцию? Могу mm -hmm. пример привести. Лично в таком работал. Товарищ, будь добр, пожалуйста, приведи пример, где ты работал. У нас следующий вопрос. Изучался ли в СССР феномен НЛО на государственном уровне? Если да, то зачем? Вспоминается некий проект секта. Нет, про изучение НЛО на государственном уровне ничего не известно. У нас были, так сказать, некие уфологи, которые разыскивали следы неопознанных летающих объектов. Но что изучать? Что-то где-то пролетело? Где предмет для изучения? Поэтому я думаю, что не надо бредными заниматься. Спасибо. Следующий вопрос. То есть в вашем поле зрения никакой организации коммунистов, кроме ледокола, нет? Я достаточно внимательно слежу за э, организациями, которые называют себя коммунистическими. Но, на мой взгляд, ближе всех к позиции ледокола – это организация «Семен». Все остальные в той или иной форме – это буржуазные организации. Спасибо. Следующий вопрос. Что за лоос, о котором никто не говорит, там официально-социалистическая республика. но ну, На деле что? Вроде и своего полпота не было, но и Хошимина в Непале, и то что-то происходит. Видите в чем дело? Лаос – это как раз вот тот участок в Индокитае, где сохранился каменный век. Там проявление цивилизации, появление, как говорится, Экономики, промышленности – это только так, незначительные вкрапления. А так, в джунглях, как они жили там, тысячи лет, так сейчас живут. Что там происходит? Не знаю. Знаю только, когда американцы попытались их захватить, потому что территория Лаоса она входила в так называемый «золотой треугольник». То есть, это система производства героина, маковые поля. Вот когда они это попытались сделать в Лаосе, жители Лаоса очень быстро с ними разобрались. А больше только мне об Лаосе ничего не известно. Да и нигде не видел я каких-то статистических сведений э, по Лаосу. Ни разу не встретились ни в одном из серьезных, даже западных исследований. Лаос... Э, в статистической форме нигде в общем-то не фигурирует, по крайней мере, мне ни разу не встретилось, поэтому я ничего об этом сказать не могу. Как уже сказал, не имея информации, что можно сказать. Спасибо. Следующий вопрос. А есть ли вероятность отделения венгерских районов на западе Украины из-за ограничений на язык? Или власти Украины будут отменять для венгров эти ограничения для сохранения целостности? Если Венгрия будет заинтересована в присоединении венгерских районов, отделение произойдет. Спасибо. И последний вопрос на сегодня. Что вы думаете насчет того, что Россия строит пограничные пункты на границе с Белоруссией? Ну, дело в том, что я совсем недавно в Белоруссии был и как-то пограничного пункта не заметил. Я в Беларуси бываю довольно часто, у меня родственники в Витебске есть. И я несколько, уже несколько лет подряд лечусь в санатории под Брестом. Там для моих проблем очень хороший санаторий. Я нигде никогда не видел пограничных пунктов. Если кто-то знает о каком-то строящем пограничном пункте, пусть назовет, где это место, в каком в этом самом э, населенном пункте он находится. На какой трассе. А на сегодня все. Спасибо большое, товарищам. До новых встреч. До свидания.